Билы ходить по лезвию ножа, и ставить на то, чем остальные дорожат. Жизнь, как бойцов, скиринки, пояс, бойц, чемпиона мой. Кулаки сказали б за меня, если б я был не мой. Церемониться у дел слабаков Удача любит отчаянных, я давно с ней знаком Я тот такой, он, говорят, он хамоватый и детский, Но не похож ни на кого, и сравнивать его не с кем Это достаточно, веский повод не лезть со мной споры и Достаточно одной из крыш, чтобы я вспыхнул как порох Пусть вас хоть вора, хоть орава, хоть толпа Хоть скопище мне по барабану, я не дрогну, я психопат тот еще Я смотрю на мир из-под так он больше боится Правда во мне, и мне не унять своих амбиций Пусть сразу молчит, то сердце кричит, пора я такой, какой я есть, и не вам меня судить. Я такой, какой я есть, и меня не изменить. Я такой, какой я есть, и не вам меня судить. Я такой, какой я есть, и меня не изменить. чей <говорит> Different. I just want to know what you suggest because back then when I was in your position I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very